Недавно я узнал, что довольно большое количество людей понятия не имеют, что такое карантин и для чего он нужен. Поэтому я решил записать это видео и рассказать совершенно простым языком, чтобы людям были понятны некоторые вещи. Надеюсь, это пригодится. Так вот, начну не с самого даже карантина, а с заразы, с вируса. Любой вирус, любая болезнь имеют инкубационный период. Это то время, тот промежуток времени, который необходим заразе для того, чтобы она прижилась на объекте, ну, то есть на человеке, на животном, развилась максимально. Если есть возможность, сделала продолжение себя на другом звере или человеке, ну, и, естественно, скончалась. То есть такой жизненный цикл, в принципе, очень похож даже на наш жизненный цикл. Если смотреть на человека, то по факту мы, наверное, ничем не отличаемся. Точно так же рождаемся, развиваемся, если есть возможность, размножаемся, потом умираем. Так вот, этот инкубационный период, он длится, ну, у каждой болезни по-разному. Где-то недели, где-то две. Я точных э, инкубационных периодов, рамок временных я не знаю относительно каждой конкретной какой-то заразы. Но это примерные цифры, давайте будем отталкиваться от них. Предположим, неделя, инкубационный период у какого-нибудь известного штамма вируса. И вот карантин вводится на 2-3 срока инкубационного периода, чтобы... Люди, которые изолированы друг от друга, либо малые семейные группы, изолированные друг от друга, чтобы они успели переболеть, и вирус погиб. В закрытом, естественно, в каких-то ограниченных условиях, в закрытом помещении, там, в изоляции, так проще говоря. По факту, по сути, карантин – это крайняя мера, но довольно быстрая и существенная мера, которая позволяет... Не используя каких-то лекарственных средств, каких-то препаратов, дать возможность организму переболеть, слабым, как говорится, уйти в осадок, образно выражаясь, без обед. Вот. А крепким выжить, получить иммунитет и продолжить свой путь. В итоге получается так, что по завершению карантина, как таковой вирус, как таковая болезнь, ее массовость, она побеждена. Так как все, нет штамма вируса, он погиб, он переболел, он размножился, он, он прошел весь свой жизненный цикл. Его не пустили в какие-то общие народные массы, в большие массы, понимаете? То есть он не продолжил жизнь там, не продолжил размножаться, не продолжил мутировать и двигаться дальше. Его ограничили в пространстве, в размножении, в ресурсах. Все, его больше не стали. Его больше не стало, извините. Так вот, разговоры о том, что... Несмотря на введение всевозможных локдаунов, на введение карантинов, ограничительных мер, когда люди были закрыты по квартирам, когда везде была абсолютная изоляция, несмотря на это, утверждение в последующем, что зараза не только выжила, но прогрессирует и продолжает развиваться, мутировать и массово накрывать человечество, скажем так, совершенно в разных регионах, эти разговоры, ну, я отнесся бы к ним с насторожностью. Почему? Потому что либо, на мой взгляд, либо карантин был введен на недостаточный срок времени, дабы вы понимаете инкубационный период, чтобы прошел и вирус погиб, либо сам карантин не был организован должным образом и имел очень много дыр, и люди продолжали общаться, то есть процесс заболевания никак не регулировался, это все было только на бумаге, либо карантин был введен на недостаточный срок по отношению к инкубационному периоду, что наводит на мысли о том, что медики понятия не имеют, какой инкубационный период у заболевания, либо карантин и все происходящее не имеет отношения вообще никакой зарази. Выводы, ну, выводы уже делать вам. То есть, как бы, тут вы уже сами смотрите. Есть, нету, работает, не работает, правильно, неправильно. Я, как бы, вам озвучил самые простые тезисы, самые простые вещи, которые, я думаю, дурак поймет. и Этого будет более чем достаточно, чтобы рисовать какую-то картину в своей голове. На этом все. Всего доброго. Берегите себя. Не болейте.